Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. И сегодня мы поговорим и ответим на вопрос и прокомментируем высказывание Михаила Ковальчука, президента Курчатовского института физика, о гибридной войне. Так вот, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Состоялся круглый стол, ну достаточно вот месяца 3-4 назад, наверное, где-то. И на этом круглом столе присутствовала вся элита, военная и научная, и сегодня мы разберем высказывание Михаила Ковальчика, или выступление, в котором он сказал, что сегодня технология подошла к уровню Бога. То есть наука подошла к решению вопросов управления человеком. Уровень науки стал таков, что мы вторглись, так сказать, в то, что было уделом Бога, по факту. Вот мы с вами живем сегодня реально в условиях войны. Я назвал этот этап... Гибридная, холодная, предвойна. Выбирается государство-цель, в данном случае это мы. Затем максимальное ослабление этого государства. И атаки подвергаются все сферы абсолютно. Образование, культура, экономика, наука, оборона, безопасность, все полностью. И эта предвойна сегодня идет, и мы ее не выигрываем. Этот предэтап, предвойна, в которой мы сегодня живем, это подготовка второго этапа этой войны а это прямое порабощение. В своем выступлении он говорил, что мы проигрываем войну Соединенным Штатам, так как Соединенные Штаты разрабатывали, разрабатывают и план Далиса был, и другие планы и проекты, которые они осуществляют для того, чтобы поработить нас. И Михаил Ковальчук утверждает, что эту войну мы проигрываем. Возникает вопрос закономерный. А кто проводит эту политику штатов у нас в стране? Если Министерство цифровой экономики, или как оно называется, делает проект «Цифровая школа, цифровая среда», которые предназначены как раз, видимо, по проекту Соединенных Штатов, одурачить наших детей, сделать их глупыми. И Ковальчук подтверждает это, что ЕГЭ – это очень плохо. Что разработки, которые внедряются сегодня в школах, и в повседневную жизнь они ведут к деградации. Это правильно. Но вопрос тогда возникает, уважаемые друзья. А кто же проводит эту политику у нас в стране? О каких элитах говорит Михаил Ковальчук? О каких? Кто проводники в нашей стране той политики, которую запустили Соединенные Штаты еще там 60 или более лет назад? Эти планы прописаны. Я в одном из своих выступлений на конференции говорил о планах Далиса и о планах Далиса и о плане Тэтчер, и о других планах. И на нашем канале Вести Волкон вы можете посмотреть как раз захват Земли темными, где мы рассматривали как раз, кто такие технократы, которые внедрились на нашу планету, внедрились в сознание людей, поменяли их психотип, и сегодня мы вот за последние 30 лет наблюдаем как раз смену психотипа человека, особенно детей, потому как основной удар наносится по детям. Вот недавно в передаче э, и в интервью с Александром Усаниным он открыл мне некоторые вещи, которых я не знал. Что оказывается, Министерство просвещения не подчиняется правительству. Для меня это нонсенс. Как это правительство и министерство, которое входит в состав правительства, не подчиняется премьер-министру? Это так? Но кто же ответит на этот вопрос? Я, например, не нахожу ответа. Потому как вот та политика, которую проводят Соединенные Штаты, и которую они давно-давно запланировали, она проводится нашим министерством. Просвещение, цифровой экономики, создается проект цифровизации, под который выделяется триллионы рублей. Представляете себе? Но как же так тогда? Кому вопросы, о чем говорит Михаил Ковальчук, утверждая, что Всемирная организация здравоохранения, вы послушайте, что он говорит. Два брата Далиса, один директор ЦРУ, а второй госсекретарь, при полной прикрышке финансовой поддержки Рокфеллера, который умер сейчас с седьмым сердцем, они начали то, что мы сегодня хлебаем. Вот посмотрите, первое, они создали World Health Organization, Международная организация здравоохранения. Они ее создали не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы взять под контроль состояние, здоровье, мира и влиять на него путем вакцинации, чего угодно. Создана была под покровительством Ротшильда, его друзьями, которые его возглавляли, и которые проводят ту же вакцинацию. Представьте себе, вот наша элита, которую представляет, научная элита, которую представляет Михаил Ковальчук, прекрасно все знают. Но вопрос тогда, почему у нас в нашей социальной среде навязывается та же система ношения масок? Та же система, ну, не принуждением, но насаждением и, так скажем, пропагандируется прививочная тема. Но почему? Почему никто не дает данных о том, что какие могут быть последствия? Вспомним Гундарова, который приводил данные о том, что ранее сделаны прививки по другим гриппом или там вирусным заболеванием при которых кстати по статистике больше людей умирают и болеют привитых нежели непривитых. Вот в чем дело то кто же эту статистику приводит и кто этой статистике следует получается что по словам ведущего одного из ведущих ученых президента курчатовского института все все знают но на этом же круглом столе мы после стола слушаем Выражение Михалкова, который говорит «бессилие науки и бессилие нас в решении политических проблем и решений, которые принимаются в обществе». Ну тогда законный вопрос у нас как граждан, как налогоплательщиков к властям. А кто же принимает решения? И видимо, вот вспоминая как раз высказывание Александра Усайна, что идет война, видимо в правительстве, Сверху, вот кто-то, группы какие-то проводят читы, лоббируют интересы, и интересы штатов. Но действительно, мы же привязаны, по большому счету, сегодня привязаны к той системе, и к банковской системе, основными бенефициарами которых являются американцы, и их банки, и их система ФРС. Кому подчиняется Центробанк, тоже известный, можете массу посмотреть на этот счет комментариев, особенно на День ТВ, и вообще много там... По этому поводу разговоров идет. К нам обращаются и задают много вопросов, и комментариев оставляют под нашими видео. И в данном случае напомню Таню Вольф, которая негативно отозвалась о том нашем разговоре с Александром Усаниным. Что надо вернуть СССР, надо вернуть все назад, надо проявить свою волю, надо все вернуть. Но уважаемая Таня, вы, видимо, не жили в Советском Союзе. И та система, она правильная была с идеологической точки зрения. Но те носители идеологии не соответствовали данной идеологии. Потому что, опять-таки, со времен Хрущева, и это много обсуждается и много комментируется, что начался возврат как раз к потребительству капиталистической форме производства со времен Хрущева. И что мы сегодня в итоге наблюдаем? А по поводу комментария, что мы болтуны, который Таня озвучила, что мы болтуны, я хочу напомнить, что, во-первых, мы разработали систему защиты и комплексной, и индивидуальной, и внедряем ее в мир, и более миллиона пользователей у нас. Мы проводим учебу, как нам в этих условиях жить, как правильно построить дом. Мы являемся в Совете Федерации экспертами, и мы эту политику проводим в жизнь. А вы что делаете? Вы напишите тогда, что вы делаете полезного для общества. Тогда вы не сможете утверждать, что мы болтуны. Или приходите к нам на передачу и расскажите, как вы живете и что делаете. Мечта элит – это создание цифровых рабов, о чем и говорит Михаил Ковальчук. Мечта элит, управляющих миром, была всегда такая, чтобы вывести некий подвид людей, служебных, которые обладали ограниченным самосознанием, ну и так далее. Вопрос возникает, а кто же эта элита, которая у нас в стране проводит данную политику? Михаил Ковальчук не отвечает на вопрос, а что делать-то? Вот констатация фактов, она всем известная. Он это констатирует и делает заключение о том, что происходит, как раз одурманивает человека, Выведение служебного человека технологически возможно. реальная угроза, о которой Михаил Ковальчук говорит в том, что второй этап войны гибридный это захват нашей территории. Но глядя на то, что происходит внутри нашей страны, мы наблюдаем, что по большому счету этот захват умов наших и особенно детей уже происходит воочию. Вы посмотрите, сколько идет войны между учителями, между учителями, директорами с родителями. Вот движение родителей Москвы. Когда директора в упор не видят и не слышат их вопросы. Я был на слушаниях круглый стол, который организовали коммунистическая партия. И по трансляции замы министров всех экономики, здравоохранения говорили, что у них все в порядке, ребят, все в порядке. Так, видимо, они проводники этой политики. И почему тогда... Та элита наша, которая участвует в этом круглом столе, а там сидят генералы, это элита военная, элита научная, значит, они не могут повлиять на эту политику, но они же вооружены интеллектом, силой, знанием, и, видимо, что нужно делать-то? Вот как раз Михаил Ковальчук не отвечает на эти вопросы. А после комментирует уже как раз Никита Михалков, что бессилие, у ученых и бесили у интеллигенции. Как же так? А кто же тогда возьмет знамя и поведет интеллект на борьбу с тем же цифровым ГУЛАГом, о котором говорит Михаил Ковальчук? Самое главное, надо сломать систему базовых моральных принципов и насадить альтернативный общечеловеческом норм мораль. Это происходит повсеместно. Слова Ковальчука о том, что Цель США сломать мораль, они правильные, но мораль уже у нас сломали. Вы посмотрите на телевидении, в передачах, где-то вот в масс-медиа, кто говорит о совести, кто говорит о чести, кто возьмет на себя обязанность и ответственность за то, чтобы изменить ситуацию. И вот с этим вопросом я обращаюсь к тому же Михаилу Ковальчуку и к тому же Никите. Михалкову, пусть они ответят: Что нам делать? Как нам остановить цифровой ГУЛАГ, как объединить народ, как его просветить? И вот с этими вопросами мы обращаемся к той же элите научной и к той же военной элите. Уважаемые друзья, давайте объединимся, сделаем план. Тот план, который был принят Далисом или Тетчер, или другие планы по разрушению нашей страны. Теперь давайте примем план по восстановлению морали, совести, ценностей наших. И это будет тогда наша победа в том, что мы восстановим совесть и мораль в нашем обществе. На этом разрешите с вами проститься. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.